Всем привет! С вами Саня. Сегодня я вас научу зарабатывать с помощью социальной сети ВКонтакте, а также Facebook и Twitter. Для заработка мы перейдем на сайт smoke sc55m.ru. Зарегистрируемся, это будет несложно. Нажмем зарабатывать на заданиях. Введем код, полученный в ну, картинке. Извините, у меня тут проблемка одна. Так, мы ввели. Нажимаем «Готово». Видите, я за вчерашний день заработал 23 рубля. Видим наше задание, к примеру, «Подписка». Нажимаем «Перейти на целевую страницу», «Подписаться». Заходим назад, нажимаем «Я выполнил задание». Идет проверка. Спасибо, на еще зачислена э, вот такая вот сумма. Если хорошо постараться, можно день зарабатывать по 50 рублей. Заданий туда очень много. Э, вот с Фейсбука или Твиттера, там очень мало заданий. Вконтакте самые лучшие. Э, что еще хочу сказать. Вывод средств можно вывести на ВМР кошелек. Но минимум, чтобы вывести это 50 рублей советую э, также можно вывести на баланс заказчика заказчик объясняю допустим у вас есть группа или страница вконтакте и вы хотите ее распиарить ну чтобы добавлялись люди вступали в группу лайкали вы здесь добавляете компанию задание и стоимость вот смотрим расценки, вот мне нравится 12 копеек, подписка 22, 22 копейки добавится друзья 22 копейки лайк like рассказать друзьям 25, ну и так далее. Фильтры выставляем и общую сумму. Но так как мне это не надо, я только зарабатываю. И как вы заметили, у заказчика другой баланс, не как у исполнителя, а у исполнителя другой. Ну, давайте немного позарабатываем. Смотрим. У меня сейчас 23 и 3 семерки. Добавляем человечка. Ждем. 23 и 3 семерки. Смотрим. 23, 83. Засчитала. Давайте все-таки добьем до 24 рублей. Находим такого чувачка. Выполняем задание. Так, уже 90. осталось 8 копеек. Так, посмотрим задание. Ну, вот это можно взять тоже. Бывает такое, вот. Вот этот момент. Когда страница заблокирована, либо не найдена, либо еще что-то. Если вы нажмете, у вас понизится репутация и не, засчитается, ну, не будет засчитываться. Это я вам гарантирую. Вот, то же самое. Нажимаем просто отмена. Вступаем. Проверяем. Так вот, зачислилась, смотрим, еще осталось я немножко. Ой-ой-ой. Так, это не засчитает, потому что я его уже выполнял. Другой вот опять. Это я тоже выполнял. Нет, я все-таки вам покажу, что это не обман. И правда можно заработать. Тот фотография уже удалена. Ну, я просто сегодня уже подзаработал, видели, да? И задания еще не обновились. Вот. Ну это я тоже выполнял. В общем, ребята, <coughs> подписываемся, ставим лайки, смотрим будет новое видео, заходим, работаем. Также хотел сказать партнерская программа. Приводи друзей и зарабатывай 10 процентов или 11 за каждого реферала. То есть вы берете вот эту вот ссылку и кидайте вашему другу. Допустим, ваш друг заработал 100 рублей. Вам от этого друга перейдет 10 рублей в качестве бонуса. Или, допустим, он заработал 10 рублей, а вам перейдет 1 рубль в качестве бонуса. Uh, Все, всем пока.